Ну, зачем так все усложнять на народном радио? Наверное, этот вопрос звучит для каждой девушки, которая переходит в своей жизни определенный барьер. Но зачем так все усложнять? Если умею, то могу. Но я думаю, что каждому человеку своей профессиональной деятельности нужно повышать квалификацию. Об этом мы сегодня говорили, что нужно развиваться, нужно прогрессировать. И в данном вопросе нам поможет разобраться наш психолог-консультант Леонид Орлан. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер, девушка леонид у нас сегодня такая щекотливая и очень интересная тема по поводу того, как замотивировать себя учиться дальше. Вот если ты хороший профессионал в своем деле, умеешь делать то, что умеешь, работаешь, у тебя есть свои клиенты, все хорошо, все идет по накатанной, но вдруг. Ну, Возникает какое-то желание, не полностью картина, вдруг как будто бы чего-то не хватает, какие-то страницы остались белыми. Как сделать э, первый шаг навстречу своему э, будущему, как нырнуть в эту пропасть новых знаний и сказать себе, да, я ничего в этой области не знаю, я готов меняться. Э, ну не опять... то, что не знаю, я готов развиваться, понимаешь? Но ну, что в том... ты делаешь, что ты приходишь к мастеру и, и начинаешь как бы с нуля, как ученик э, поглощать какие-то знания, как замотивировать себя на разве новый материал? Да. Ну, смотрите, мотивация бывает двух видов. Каких? Мотивация от и мотивация к. Давайте что, подробнее. Что, мотивация мотивация угу. от – это когда есть некая боль, от которой вы хотите убегать. То есть, допустим, вы достигли некого, некоторого потолка в своей профессии, и вы понимаете что все ну вот там ногтевой сервис или парикмахер mm -hmm. все вот выше никуда не прыгнуть больше клиентов ну допустим там есть можете обслужить там 35 ну там парикмахер допустим если слишком быстро да там мужские прически десять клиентов в день но это потолок да? Uh -huh. Можно там поднять ну, стоимость, стоимость э, uh -huh. процедуры. Да, да, процедуры там, но все равно есть некий потолок, выше которого люди не готовы платить. То есть тут и, рассматривается какое-то количество, но не качество. Да. Да, ну, то есть человек уперся в какую-то грань, ну, которую даже, он же Даже, может даже в качестве, даже в качестве есть некий потолок. Uh -huh. И вот чтобы уйти, да, и от этого потолка, то есть потому ну, пока ну, клиенты приходят и говорят, что ну, блин, ну все, ты, ты можешь только это, и больше ничего не можешь. Ну, и вот такое вот некоторое разочарование чувствуют все, как сам мастер, как сам человек, да, так и его клиенты, что все, вот есть потолки выше которого ну, не прыгнуть. Так. Что для этого, и вот, чтобы убежать вот этого, уйти, вернее, от этого разочарования, уйти от этого дискомфорта да, необходимо угу. что-то делать Меня. и вот тогда, да, менять и тогда включается мотивация к то есть к чему-то новому, к чему-то интересному И вот я помню, что когда-то моя там, давняя начальница, когда я еще работал в конторе, в офисе она мне дала такой очень-очень умный совет каждые пять лет менять свою профессию перпендикулярно что это значит? но выбирать новую профессию, то есть новый вид деятельности, а который, а смежную? который, да, который опирается на предыдущие знания, но имеет, но включает какие-то новые процессы, то есть где-то 30-50 процентов новизны. Давайте тогда конкретнее. Если брать нашу профессию радиоведущий, то, наверное, тележурналистика пойдет да. здесь как смешная, правильно? Тележурналистика или блогинг, или написание книг. Понятно. Э -то. видеоблог. Mm -hmm. То есть вот где-то такое. То есть там есть опыт, там есть некие навыки. И есть вообще терра инкогнито. И вот чтобы в этой терре инкогнике вообще не, ну, не утонуть, да, используется знание, опыт из предыдущей, так скажем, жизни. Хорошо. Хорошо. Да, это очень интересно. Но вот вместе с тем, что вы а, убегаете от и стремитесь к знаниям, вы же попадаете в дичайший дискомфорт. Вот вы мастер высокого уровня, и вдруг вы превращаетесь в ученика, который, опять же, садится, ну, не за учебники, но за а, учебный процесс, его кто-то учит. А нужно переступить через свое эго, через свою волну, а, да. да. которая так или иначе уже нарисовалась, потому что есть благодарные клиенты, потому что делаете вы все правильно, аккуратно, красиво и хорошо и много лет. И вдруг тут нужно попасть в зону дискомфорта. Именно эта зона развивает людей. Ты да. дискомфорт ну, не получишь. Чтобы, чтобы в этой зоне дискомфорта не быть, так это скажем, ну, чтобы эта зона дискомфорта не была сильно дискомфортной, угу. она должна делать вот эти шаги по саморазвитию необходимо размером по 10 процентов ну не сразу отказываться от старой работы допустим не уходить в новую да? а э, приходить в новое место Сначала пойти на курсы, что-нибудь новенькое изучить, потом угу. это небольшое новенькое чуть-чуть внедрять, потом это внедрять еще больше, еще больше угу. То есть как э, фильма потренироваться сначала на кошках, а потом уже да, вперед да. Ну, Опять же смотрите э, есть такое понятие как гордыня. Я думаю, что многие мастера, многие профессионалы с этим знакомы. Да, она им присуща. Когда гордыня, она слишком зашкаливает, тогда возникают некие неприятности, которые бьют по корону, ну, сбивают корону с головы да. и пока макают человека в тот самый, так скажем, который ему придется расхлебывать. Uh -huh. И вот для того, чтобы вот такого не случалось, необходимо себя постоянно чувствовать, Вечным учеником. То есть каждый момент, каждый раз, когда мастер, ну, когда человек вышел на некий уровень мастерства, и сказал себе, вау, я крут, я здесь мастер, я здесь профессионал, сразу же, не откладывая в долгий, в долгий ящик, вот сразу же по окончанию этой мысли, взять тебе следующую мысль, а чему я еще могу здесь обучиться? Ну или как, какой следующий шаг в моем развитии может быть? А давайте тогда рассмотрим другую ситуацию. Если человек человека одолевают сомнения по поводу грядущих перемен, что нужно стремиться, но я вроде бы как могу, а зона дискомфорта у него присутствует, тут должна какая-то быть мотивация внутренняя. Что, <связывается> что человеком движет, когда, например, присутствует страх, а не потеряю ли я все, если начну заниматься чем-то еще? А заниматься вот я и говорю 10%. То есть 10 не отказываться у старого сразу. Всего uh -huh. старого, да. А, знаете, вот ну, машина или корабль не может поменять свой курс мгновенно, да, машина не может да, вот, с, с одной полосы переехать на другую мгновенно, да, есть некий радиус, есть некоторая пространство, вот точно и так же нам для себя нужно создавать некий радиус, некоторое время для постепенного перехода, и тогда будет все комфортненько. Слушайте, не будет страха. Как всегда, очень полезные советы от нашего психолога Леонида Орлана. Спасибо ему большое за а, такой правильный курс для всех.